Меня зовут Старцун Вадим, я владелец юридической компании Старцун Групп, познакомился с Сашей, мне его порекомендовали для того, чтобы подобрать отдел продаж, именно менеджера по продажам, которых у нас раньше не было. Саша это огонь, сегодня показал крутые результаты, мне очень понравилось, особенно четкие вопросы, четкая фильтрация ненужных людей, за три часа мы взяли... Пять человек, и которых реально можно уже выпускать, грубо говоря, в поле. Плюс три человека, которые на подхвате есть, которых, если что, заменять. Все понравилось, минусов никаких не вижу. И, конечно, сам устал чуть но вообще все круто. Эмоции, огонь. Огонь, ого, ребята, рекомендую. Обращайтесь, не тратьте время на эти поиски. Возьмите профессионал, он вас наберет результатов, крутых менеджеров, и будет все вам круто. Все, всем пока. Спасибо.